И всем снова здорово, с вами еще раз, я на связи Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 4 дополнение под названием Get Weekend в Аду, Get Out of Hell, дальше будет интереснее, дальше буду я третью часть проходить опять же, пытаться. Yeah. <coughs> только будем... Будем мы в этой третьей части уже скупать все имущество, потому что ну. А отфигали мы! В третьей части не скупали имущество, а? Вот реально, сфигали. Ну действительно не будет. Еще раз третью сайт срок Пройдем Прокачиваем Прокачиваем кракер Прокачиваем Тут все есть достаточно расплаты Тут на кресле есть на кресле... на кресле у нас много это собственности это ровосажатель Снимать орудий и Кресло, так. Улучшить оружие, так. Первым тем, ёлкс-магазин будем... Скачать у этой головы тытины. Это вот это вот. Зарабатываем расплату, чтобы потом жизни прокачать тоже. <плес> плюс тысяча, и рядом еще просто вот так. Все задания нужно делать, все задания нужно сделать. Вот реально. У меня такой план. Все задания дела, ну все Так, тут лиф рядом. Oh, ah. Вот. Год. Вот. Казан. пробел Только тут назвать немножко по-другому четвертый сенсор это назвалось кластерами а тут это блоки душ тут назвать блоки душ а четвертый сенсор это назвать кластера а вообще в третьей нету этой штуки так, блокирую, Лиф рядом То есть сантит там рядом. После прохождения этой игры у меня будет очень... И ну, тут вообще это здание получается. На этом здании где-то... 38 блоков душ, так. 39, так, блоков душ. 40, блоков душ. 41, блок душ. Так, а это что за задание? Переполос средний, начательный, блок, но на, на 40. В дух нужно 45 тысяч. 4 блока 45 блоков 46 блоков 47 блоков 48 блоков 49 блоков И я так мечтал про то, что у меня будет Это много блоков душ 50 блоков Пол, пол сотни Один. Все ворота до да, исследований. Не растаптывание, надо, вот. Блин, я пропустил. назад надо потаена нужно расстапками элементы или улучшение вакуум улучшение так мне 51 а я хочу сотни дойти призыв элементов башни титан не мне для этого нужно это практически территорию я тут исследовал так эту вот эту вот точку открываем так Золотые... будут вот не золотые медали, а пункт переброски. Я хочу... Все это... Могила шовтов исследована. Eu fbi isso уничтожаем этот один из трех генераторов один Маша, Если вы и со взрывом. Когда он начинает смеяться, это очень хорошо. Красивая. you never Третий генератор уничтожаем и Тут вот сейчас архидемон будет, ага. Архидемон! Это Хайн? Мистер Хайн, блин! Ну это, короче, в четвертой части Saints ну но... что-то вспомнил не знаю почему вспомнилось что-то ну не знаю почему реально почему я его вспомнил но нельзя ли чтобы тут была не лава а вода к примеру ластрикой отсюда Ярость Рейч загрузилась. У него супер я тебе не вернусь все будет очень трудно это сделать потому что ну и, а, вот это хорошо Должны все зоны переброски, тут все зоны переброски разблокировать, чтобы потом можно было бы этому саду не подзван зарядить. Карта, так, это зона переброски есть, тут, тут, тут арсенал, тут грудь найти три глифа, так. Это новый АИД Вот сюда, короче, в новый Аид бежим Заходить в зону переброска. 1200. В новый Аид идти, короче. В новый Аид. сказал новый аид это сто процентов не новый аит это для нас ребят с вами это новый район а это реально а вот тут вот так я чего это талтар не активировал что ли когда за джунгет серафим и херувим пора ребят ребята Оружие уже знает, как хорошо это делать, скайт твой, артист, блин, кто-то пришел там. Опять дед, наверное, сейчас. Извинись, ребятки. Немножко же остановимся. Сейчас. подкрался незаметно, как бы как говорится. А ну так реально говорится, ребят. Извиняюсь, нажимаем на Escape назад А сейчас. И два еще так где-то тут. А, тут летающий. Девять, а где один последний? А, ты тут друг? Валя враги посильнее Начинаем А, вот еще вы тут, ребята Что, хотели на днище? Как мистер Чизер бы сказал Я а Это не скажу, потому что не хочу Это говорит пятнадцатый, а не вот иди, вот то кто, вот иди, алтарь вернулся так и на тут нужно новую силу опробовать элемент призыва башня Так, стопа на... Так, это без. Так, потайную комнату. Проникте в потайную комнату. Это... не это... не Так, а стопа потаённая. Так, призыв, элементы, башня. F. На F. На X. У меня пока что -то есть просто. Весенок. Короче, мы с вами делаем дополнительные задания, которые я бы на самом-то деле бы никогда бы не делал бы, но нужно же для того, чтобы захватить весь район. Вот, чтобы вот захватить вот весь вот во. Так, стоп, а где я. Где я? Где же я? Вот чтобы захватить вот весь вот трущобы, нужно вот вот это вот, по примеру, сделать шпили. Тут нужно выживание среднее, выживание среднее. И излечение. Нужно вот это вот, как минимум это, это и это сделать. Ну и вот, короче, ну и все мы уже, можно сказать, эту, с вами эту местность, так, захватили. Хочет Давай, ножик. БТР баш нету. Мне некуда взбираться. Незачем. Некуда мне тоже забираться. Поэтому идем дальше на задание. Ну только вот на вот на шпиль сейчас. Пойдем. Ага, ребят. Проходили мы с вами Saints Row 2, Saints Row 3, Saints Row 4, Saints Row Get Out of Hell. Это. И все, можно... Может быть, мне не надо, а может, и надо. Чё, у них подстрекатель? Чё-то рядом так. Полусотни. Блоков душ. 55. 56, как. 56, как. 57. Дэкс. Это Дэкс. Так или это мучительный обман? Нет. Мы прошли с вами так. Эту миссию прошли. Это выживание в аду средней, выживание в аду средней. Так. На... Надо на назад, нам надо на назад, нам надо на назад. В основном все задания легкие, но есть и дни, конечно, и трудные. И вот что вот, это... Это моя самое обожаемое оружие Умри! Умри! Умри! А! Извините, ребятки, на немножко Снять сюда. На среднюю закрыл. На один оборот ребят на один оборот средний закрыл короче и продолжаем им играть черт с которого я сочетать краски должен. Без шанса, вообще. Адская скорая, блин. А вот вообще скорые нужны? Не, ну, бывает, наверное. Раз тут, ну, есть такие машины. Останься, ну, сзади. Люди ниже. да можно понимать по-разному остановись уйди ниже уйди просто не я лучше этот так проктый череп этот лопазнул Шекспира он вроде не говорит как меня это не напрягает на самом-то деле без демона Ай. Вы хм. Ты меня зад... задрали, честно говоря То есть, говорить вот, откровенно говоря Вот, правда, вот вы меня задрали уже Направил И, честно говоря, Кинзи, который ну, подыхает Тоже, ну, как бы С первого раза Безный др. Ну по тебе теперь я слезы сделал. Больше демонов? Димонов. Вспомнил видео одного блогера очень непопулярного точнее популярного в, в узком кругу. Майнкрафт истребитель Димонов. В очень таких узких кругах Клинок развлекающий димонов ноль два. Вы про, ты прощенный, брат, брат? Нет, ты нет, ты меня уже драли. Убить дем... демон. убить демона братку. Вот братик меня уже, честно говоря, братки демоны уже задрали одним словом долго и надолго. Все, выполнил. это вот еще раз платы так ah! to... ah! в тр надо забраться не поехать едем едем едем едем в дальние края Едем, едем, в соседнее село на дискотеку. Девушка маленький, белый. Едем, едем, едем, едем. В дальние края я в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей ванатекой. Возврат БТР. Бронированных автомобилей? Нет, не БТР, а брон... просто бронированных автомобилей. Кинзи, ты супер. Я тебе честно говорю. Тем более, если честно что я тем более сзади тебя все время напожу. Ты вообще супер. Я вообще филантроп. И энергии при полете расходится мало. Так, вот так, так. Это большая эта территория, все пройдено. Так это теперь извлечение. так надо да, надо. На, на, на. на сюда лететь. На сюда нам надо лететь. Вот на сюда, наверное, вот сюда вот. Да, наверное, вот на сюда вот, на туда вот. Захватываем, опять же делаем из Ада, стилвота вот, из Sefer. Мне говорит, что это будет прикольно. Мюзикл там через каждый, а вот, вот, ну да. третий okay. так дальше а блин черный костикать блин ты дядя как-то мало показываешь себе свой профит Мигает, ну, туда. Ну третье мы потеряли, ага Так-так-так-так-так Потеряли точку? контролем сейчас на третью точку Я потерял и ребята короче надо было бы мне Смотрите, ребята, что надо было бы не сделать на самом деле. Так, мне стоп надо на тап. Нет, не пьем не, делом, надо по-другому сделать это. Так. Это оружие дают в награ в награду. там за какое-то количество убийц или нет так на тап надо не надо ну к извлечению вот это вот ну же первым делом вот сюда вот или вот сюда вот вот сюда вот надо на нам Знаешь, он говорит, ты любишь ее Конечно, я люблю девочек, девушек всех, но если было бы это, одну слава, так купить, да, На тебя купим первым делом на тебя, потом на тебя нужно, потом на тебя, Квакер кресла гетона больше не надо сюда тоже больше не надо сюда тоже больше не надо так и выложить оружие так тебя скорострельность покачаю. скорострельность покачает всем смаз Магазина все прокачал, вот просто вот, все, он сейчас должен стрелять, как я не знаю, как то, честно говоря, так купить боеприпасы или нет, все у меня прокачано вроде бы, да, так, да, понять, так нет, не, не, не, не, нет, -не -не, так. Ей уже, блин, на ресепшн подавай, Кинзи. Я сейчас не про... В смысле, не про девушку, с которой я знаком. А вот это, в смысле, про эту, Кинзи, Кинсингтон. Ей уже даже на ресепшн подавай. 65 блоков. Это не, не, не данных, это блоков душ. 66 блоков душ. Кстати, я помню же, что я вам хотел показать тут. Отскую скорую помощь, кстати. Как она ездит, что она тут есть, просто... Скоро немощь, Убит пешеходов 6 надо. Один я... из шести. А это убить нужно. Только переехать, и все. Потенциальные пешеходы. Ну так как же не... Нормальные такие пешеходы, это потенциальные же. идем бежим к шпилю. Камень, так. А душа уже, когда будет доступным? А, не, я, это, я должен же... Все шпили тут, все эти... Местечки, где, то есть... Игра очень давнешняя, сейчас говорят 2015 еще год, но он прикольная как сейчас. Нет, так бежим назад, на шпилю, шпилю, шпилю, шпилю, шпилю, шпилю, шпилю, шпилю. Шпилю надо нам, а к шпилю кушпилюшь? Это не надо нам. Олега, тут не повторять, пожалуйста, за Олегом. Это фраза Олега Брейна изи-пизи, лемон-квизи. Ты художник. Ну да, я такой. Подожди, не обязательно должен хотеть рисовать, чтобы нарисовать что-нибудь? Не, лучше мы с вами, ребят, позже... Знаете, как это сделаем? Вот так это сделаем сейчас. хорошо нашел. Ты супер просто. Квакер. Летят они из-за этого отскокого сажать лёгко. Если бы это назвалось бы Saints Row не Get Out of Hell, а, к примеру, Saints Row 5, или Saints Row там, ну, не знаю, какая-нибудь, ну не, ну, не Get Out of Hell, короче, назвалось как-нибудь по-другому, и, и эта бы не, игра бы не была как аддоном к Saints Row 4, то, то, то я бы, наверное, даже бы полюбил бы эту игру. Понравилась бы она мне очень сильно. 79, так. Ой, блин. I see you, guys, friends. I see you. А поскольку я избавляю от душ, здесь только будет скоро будет столько места, есть подумать логически, Кинзи, ага. Поймала. Есть подумать логически, Кинзи, то ты избавляешь от, от душ, а люди это те же самые души. И земля уничтожена дзинником. Так? Вс звонят. Ну, мне все равно как бы. Местных полицейский. We'll really no. Это вы виноват, что такие фиговые машины you know, делают. Ну да. Ну хоть принц мы, ну выбрал отличный бланк для приглашения на свадьбу, да. Ну так, это же приглашение на свадьбу, как бы его дочери, они а его ж Хотя если бы ты думаешь, если бы это была бы его свадьба, то он так бы, так бы заморочился бы. У него ведь была жена Лилит. Если верить не Библии даже, а канонам всех, у, -у Сатны, да, была жена Лилит звали ее. <плеслужие> Эштука лишает меня сил? моего креста справится хоть кто-нибудь а, да да да да да да да прикольно смешно смешно смешно попробуй хоть кто-нибудь против моего креста А? Вот ты... Так, да, кстати, очень странно. Я бы, наверное, если у меня дочка... Дочь женилась, или, как то говорится, обычно вышла замуж... Нет, стоп, Женя Савр, да, вышла замуж дочка, то я бы, как минимум, ну, как отец, ну... приглашение бы посолиднее, как бы. Купил бы и разослал бы. Всем друзьям, всем знакомым. 25, 91, так. 92, 93, 94, 95, 96. Так, 96. 95 насчитал. Это был должен быть 96 но ну так как мне все равно ну, то это будет 95 97 что ну, будет вот а это что за алтарь или это мой, мой активирован уже на А нет, как раз тот алтарь, который я, да, я не открыл, но из-за того, что у меня очень сильно залагало, да, и меня сегодня вызвали, вызвала бабушка, ну, и я вот поэтому и не смел. Собственно, знаю, что это не оправдание, ребят, почему я не активировал этот алтарь. Это скочер и Влада. Ай, блин. Ааа, алтарь не раз. С этого не сделано. я хочу получить новую силу ауру а то что я застреляю их склонятся мне настоящий свитой что ли нифига себе, ни себе я бы сказал даже я себе сто раз там, даже тысячу раз я себе сказал бы. Тоже убивать меня, Ну реально, сдолбали Идите вы и меня О, алтарь вернулся Сейчас все поклонение будет Сила ауры доступна Это опять взрыв. Так стопьев. Ну, сейчас-то быть не сложно. Заберись, БТР. Блин. Немножко это ваш бы как? по моим БТР, но все адские таксихи да, да. так, ну немножко вот так ты еще плюс несколько броня захвачена так на тысячу, плюс тому вот, так помешать свадьбе, принять в потайную башню, как они? Теперь любую зону переброски. Ну, мне, конечно же. ближайшую показывает. Сердце любую зону переброски. Хартир телепорт. Так. Телепорт отсюда, вот телепорт отсюда. Вот. мыши, мышу телепорт. Вот этот вот. Так. ну так надо надо надо так посмотреть, что вот это сделал. Коронить, типа ты, знаете, клинок у Рителя, у Риэля это такой ангел если что кто не знает во всей этой божественной фигне, что это такое, А, ву, это клинок у Риэля. Да. У всех у ангелов там клинок у Риэля уже расплакировано так на так это вот это смотрите это как тот это как у того парня это даже круче чем у того парня это даже круче чем у того парня это райское оружие вооружение райское потому что у реэли это ангел райский Так, куда вы? Ладно, сюда, сюда, телепортнемся. вместо рядом с ультером Опа-па-па-па-па-па-па. Я может меня официально звать Кинзи Кинзингтон Уриэль Ная Наша Уриэль. А -а -а -а подкопител и вы... Ну, сюда как-то... Как, так, Гелену курели и помешать свадьбе. Подвяз на балкон сейчас. Я там играть, а что он опять будет за геты играть? Ага. Ага. Ага. Вот там. А интересно, у ета есть клинок этот будет у Ревеля? Или нет, только у одного. Вот реально, вот интересно. Не знаю, как насчет вас, но мне очень интересно. У одного этот персонажа будет клинок этот или у двух сразу. Так. Ну ладно, посмотрим. Сменим потом, сменим персонажа на Гета и посмотрим, и у него ли будет этот клинок в реале, или нет, или только у одного персонажа. <связывая> <связывая> ну мы это <связывая> Посмотрим. <связывая> Джонни. Кинзи. Ага, uh -huh, спасибо. Сделаю. Так, сейчас это сохраняем. Вот, не есть. После первого... Здесь у вас, конечно, нет этого супероружия, как на замке на Куреле. Да как ты хочешь? Ты нападаешь на меня, на Сатану. Что Не поверсен. Не, у двоих он есть, оказывается. Эдну штуку у одного будет. Маляю, пожалуйста. Как ты смеешь? Оно и не то. Да, реально, кинзи Кинзинг выглядит как.. Я как не думаю, смертный. Сейчас будет очень что-то очень сложно. А, не вспомнил. только этот, ну и Ты мне не качнешь Я же босса выбрал что женский, женщину босса выбрал, поэтому пошёл прочь. Я думаю, что и тут будет босс женский, как я в четвертом. так как я, точнее, в четвертой части выбрал женщину. Не, ну босс должен был быть мужчиной. Я жду тебя, девочка. Cura de Вчера мы здоровье с вами я, не я закончу задание, потому что мы с вами, ребят, не прокачали здоровье, не прокачали этот клинок, урели, как его там... Так, на тап надо, не надо, не, не, не, не. назад на тап. Улучшение, мы не улучшили с вами здоровье до максимума. Магнит нужно принять, до, бы... Один, два. Размер аптечек. Нужно все про здоровье качать. Размер аптечек 2. Нужно качать э, топливо. Улучшение здоровья топлива. Улучшение 2. не Недостаточно расплат. Ну, ничего. 16 тысяч. Так, а может быть еще? Так. Здоровье на восстановление есть. Можно? Ну, все. Дальше нужно 16 и восемнадцать тысяч, а у нас никаких денег, извините, но нету. Но У меня... Ну-ка... РДПД. Святые грехи. for you to spot those individuals so you may mug them and capture the sins for yourself это в Арареале буду использовать только в крайнях, потому что, ну, в обычных случаях мне нужно здоровья очень много, денег очень много и здоровья себе. еще эти как-то там не все под нашим контроль не все районы ада под наш контроль это да тем более не это, это не от это ним так назовем его их плохо попробуй сейчас на золото или на как помню я помню это Попробуем это на сервер, на зол сам пройти, но пройдем эту миссию или нет, зависит уже не от меня, зависит только от вас. Если вам понравится, как я прохожу эту санчу в то ставьте лайк, пожалуйста, ребятки, умоляю вас реально, заодно вас на лайки ставили. 6 тысяч не нужно 643 тысячи ну практически почти что шли до да, миллиона лет миллион двести миллион пятьдесят восемь 100. Блин, какая мне нужная свечка есть. Блин, 133. Блин, 166. Тыщ. Блин, 168. Блин, 168. 1 миллион, так, на серебро вышло выполнить, но на этот раз тебя побольше, полный серебро и 3000 расплаты это вот 20 уровень, по... ну сейчас реально... Карта. Не, мы не на основную сейчас миссию идем мы на. Мы с вами, ребята, идем на.. А вот это вот, на извлечение. Савьтесь ключевые точки. Комбинат. На комбинат, на с вами идем. Я даже не зажимаю его. Гроний транспортер, надо залезть, надо забраться так и ехать, пункт разгрузки, soul in one, душа в одном, опять же soul in one, гронику, броня, так, так, ребят, надо не, от не верьте что это конец. Не верится, ребята, что это конец. Ну вот реально. Тут is given a demon body, a gun, and an incredible sense of pride. Naturally, after years of torment from the demonic horde, they are all eager to be on the other end of punishment. They become the personification of cruelty and ruthlessness. As I Больше известно известно баде об этом месте вообще как она зарождалась тут что в нем было такого что ой он таким стал много много было бы ну на самом деле ребят ставьте на паузу если вы сами хотите это послушать ну или ну и все ставьте нет, на паузу ну и слушайте 10 блоков душ ай ай ай ай 111 112 блоков душ так 12 это кластер так 13 114 так 115 116, 100. 117, так. Мне кажется, не особо... Немного, не все выпало еще. 117, 118, так. Еще там 2 вижу. 109, 119. Да просишь, а? Начекаться да, а. вот куда-то записываешь, а? Самое главное мантершинника, блядь, всей этой семьи, именно. Он даже когда говорит, что я пойду попью водичь, пожалуй, тоже материться. 124, так. 125, 124. Да, сейчас я понимаю, 128. Там перестали тут что... в другую сторону лететь гед в эту что? Ли? Или в другую? В какую сторону? Скоро адская, скорая помощь. Короче, с ней тоже связано очень интересные миссии, но я конечно эти миссии не буду делать, потому что ну Кранометраж видео как бы, да. Поймал двадцать 129. 129 блоков, так, сто блоков, сто блок, сто тридцать два, сто тридцать так. -like. 4 Эх, Кто бы из вас не мечтал бы на самом-то деле оказаться бы в стил в отре и не прижаться к Шаунде, пирс, гетто. Вот реально вот то я вот, честно говоря, мечтал. Если бы это это было бы э, это был бы мир реальный то я бы вот реально серьезно да, по, полетел бы, поехал бы ну, туда. Да, этим более 141 42 143 так 140 черт 144 так. 144 100, 145 146 Вижу даже 146 вроде 100, Нет, 140, да, 146 147 148 149 100. Пока что занимаемся простым таким 150 151 а не 150 пропустите потому что ну, нашли мы локации для кровати не договорилось но ну, мы в итоге с вами нашли 152 блока 153 и так и все можно качаться дальше так на проданный взрыв улучшение зона действия у меня 153 зона 102 зона 103 прочность и ракеты канонада еще можно ну, вот, я на это призывал, собственно. На то, чтобы было больше всего. 68. 58. Так. Вот ради этого я и себе и брал. Честно говоря, вот реально, вот ради этого я себе и брал. Так, и на... На, на... На F1 нажал. Ну, черт. Ну. Можно так. Элементы прокачать. извиняюсь ребятки, сейчас... Аура. Из ребята... Ну, мне что-то какая-то не такая. Ладно. По... Давайте пока что... Да. С... Прервемся ненадолго на этом месте. И потом давайте продолжу игру. Э, на escape Ну. 153. Итого у меня 153 блока души. Ага. 154. 34. Сейчас у меня из всего, из всего моего количества осталось 34. 35. блок. Это кластер, точнее. Эх, как я хочу услышать эту разум сенсор 4 а, кластеры да кластеры где их искать там они раскиды по городу по всему поищи полетай поищи походи по не ну да я это было именно мое решение удалить сенсор 4 ну, Эээр Питера. А кровати 49 метров, так. Touch Touchdown. I... Они тут не пронумерованы, собственно, эти глифы и эти штучки, кластеры, так скажем. Они не пронумерованы, как в четвертый Saints Row. Ну и. Ну не правильно они, ну и все. Это по идее должно было быть доп игрой, в смысле вот именно вот эта вот серия. Но она что то ну не состал у фанатов Saints Роу святых популярность, поэтому ее решили сделать отдельной игрой. То есть реально, ребят, это так, как это фанаты все, ну не виноват как бы, ну да, мы эту игру мы сделали, ребят, именно мы сделали эту игру. Именно не блогеры, а фанаты этой серии сделали эту игру. И вс. Мэйкетрать. Well, right. Ну вот. В 2020 вроде, да, в 2020 году. Даже не. Ну, совершенно молодая. Короче. Ну новая игрушка Saints Row 5 это не Saints Row вообще это можно было бы под сделать это под то, что это только новые разработчики в Evolution пришли и не, ну, собственно ушел главный генеральный директор всей серии Saints Row, Джон Ген Вроде бы, ушел из жизни. Глиф рядом. А, во, во, вот. Вот где Глиф. Вот. Еще одна подсказка. Кузнец, Глиф найден. Еще один. 53, 54 блока, 55 блоков, 56 блоков, 57 блоков. 57 блоков. Так. Так, так, так, ребята, жмем таб. Подайон на Е. И, ребят, извиняюсь, немножко надо выйти, потому что ну, у меня, как бы, компьютер не особо как бы, работает, нехорошо. хорошо. Здесь, ребята, надо... Не, наоборот, надо... Да нет. Сейф. game, Ага. Проникните по тайную комнату 65% процентов и выйти на главный экран. Ну, поэтому давайте, ребята, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах. Saints Row, конечно же, get out of hell. Поэтому, потому что это не последняя серия, я вас уверяю, и о, уже час будет записан. Ладно, хорошо, давайте пока.